У вас после окончания наших занятий, я вас уверяю, будет очень много возникать вопросов. Очень много вопросов возникать. Так вот, те вопросы, которые у вас возникают в течение дня, вы вечером их пишите в дневничке. Опыт показывает, на 99% вопросов вы сами найдете ответы. Дело в том, что недаром говорят, утро вечером мудренее. Почему? Человек с вечера думает, думает, думает, думает, не может найти решение, но мозг у него своя задача: ложится спать, он спит, а ночью мозг ищет решение этой задачи, и утром проснулся, и вот оно решение, утро вечером мудренее. Наш гениальный ученый Менделеев Дмитрий Иванович, ведь он свою таблицу во сне увидел, он ее увидел во сне, понимаете, но как он загружал свой мозг, чтобы во сне мозг нашел решение вот этой вот самой задачи. А если на какие-то вопросы вы все-таки не найдете ответа, то вы принесете эту тетрадочку и эти вопросы зададите мне на восьмом занятии. Я на что смогу вам отвечу, на что не смогу, ну возьму сам, поинтересуюсь в литературе, где какой ответ может быть. Поэтому дневнички обязательно с сегодняшнего дня пишем, пишем. Это наша важнейшая работа: записать новую программу, программу утвердить ее в своем сознании и подсознании. Программу работы над собой. Не делать тайны из того, что я сознательно отказался или отказалась от алкоголя, табака и очков. Поставьте тире и напишите «Наш метод основан на правде». «Наш метод основан на правде». Вот вы знаете, соратники, среди нас с вами соратники есть такие соратники, которые нам с вами соратники. Совсем не соратники, да? Вот есть люди, которые после окончания подобных курсов начинают крутить хвостом. Слушай, пойдем выпьем. Да не-не, я за рулем, да не-не, я занят, да не-не, в другой раз. То есть человек начинает врать. Вместо того, чтобы сказать, я веду трезвый, здоровый образ жизни, восстанавливаю здоровье, зрение. Показываю прекрасный пример окружающим, молодежи. Человек начинает врать и елить. Но если он начинает врать, то он на этом вране подскользнется, это уже проверено сто процентов. И вот у меня в Тюмени как-то на занятия пришел, открывается дверь, заходит молодой парень и говорит, где тут от алкоголизма лечат? Я говорю, ну заходи, тут всех от алкоголизма лечат. И он начал работать. Я ему дал дневничок против алкоголя, табака, и он неделю жил у родственников. Работал, писал, книжки все читал. Через неделю парня стало просто не узнать. Ну вот просто не узнать. Похорошел, посвежел, румянец на щеках заиграл. Он на четвертый день перестал травить себя табаком. На пятый день проводил лечебное голодание, пишет отчет. «Сегодня из меня выходит не моча. Сегодня из меня потоком идет табачный деготь. Потому как 24 года из 31 прожитого... Я травил себя ядовитым табачным дымом. Мясо у меня закопченое, серое, а вот сейчас это все ну, талантливый парень. На последнем занятии руку жал, Владимир говорит, приезжай, отдохнем, порыбачим. И через неделю вернулся в деревню, не курит и не пьет. Деревня ахнула. Ты что, лечился? Нет, кодировался, нет, зашился, нет. А что не куришь, не пьешь? Не хочу, не курю, не пью. Неделю живет, не курит, не пьет, все отрицает, все заинтригованы. Что случилось? Месяц живет, да, мало не курит, не пьет. Письма, письма куда-то посылает. Все заинтригованы. И вот он дневнички взял, послал очередные он за угол. Они ломом вскрыли ящик, а вон -а -а, лечился же. Вот-вот. И он, чтоб доказать им, что он такой же нелеченный, как они. У них на глазах бутылку водки. Буль-буль-буль-буль. Не помер, не помер. Ну, значит, ну, значит, не лечился. И мне пишут, что делать дальше? Я читаю пишу, так зачем было врать? Ну, приехал, сказал, прекрасный метод, ни тебе страха, ни насилия. Очищаешь сознание, душу, тело, записываешь новую трезвую программу, живешь как человек. Вот меня в этих ситуациях очень часто выручает вот этот значок члена Союза борьбы за народную трезвость. Вы знаете, он мимо людей не проходит. Что это за ну-ка за значок? Я говорю, Союз борьбы за народную трезвость. «Трезвость, да ты что, да уже добили давно». Я говорю, «Да нет, это святая, вечная идея трезвой жизни». «Я не потому алкоголь не употребляю, что у меня печенка, селезенка больна». «Нет, я своей трезвостью народ свой спасаю, и тебя спасаю». «И вы знаете, в любой пьющей компании такая позиция вызывает у людей уважение». «У нас вообще на Руси всегда идейных людей уважали, а тут начинают разливать. Я стакан отодвигаю. Ты что, больной?» Я говорю, да нет, ребята, я-то как раз здоровый, это у вас не все в порядке, сейчас будете дурить, болеть от этого алкоголя. Я несколько лет назад в Омске разыскал своего однокурсника и одноклассника. Мы вместе физмошколу заканчивали, пять лет в университете учились, потом разъехались и не виделись. Набираю телефон, звоню, здорово, ты что ли по голосу узнал? Я говорю, я, да ты где, да в Омске, да ты что, да давай ко мне». Я говорю, да как ты хоть живешь-то? Да тут поздний брак, маленький ребенок, в общем, приезжай сам увидишь. Ну, приезжаю, обрадовались, встретились, а у него сынишка пятилетний, Петька бегает. Ну, с Петькой познакомились, Петька, дядь Володя, все как положено. А Петька у них капризный, ну, спасу нет. Ну, в 38 лет, представляете, первого ребенка родил, как они над ним трясутся. И он мне говорит, друг, слушай, займи Петьку, я пока тут подсвечусь ко встрече. Повел меня Петька в свою комнату, пооткрывал шкафы, так да как повываливал автоматы, пулеметы, машины. Там на целый детский сад игрушек только у этого Петьки. Живет здорово у них Петька. Через пятнадцать минут мы с Петькой уже друзья, не разлей вода. И друг заходит. «Ну, пошли, сейчас мы с тобой амареты, амареты, за встречу выпьем». Захожу в зал, накрыт столик на двоих. Бутылка амареты, два стакана налита. Тут закуска какая-то стоит, а у него что-то еще разогревалось на кухне. Я прохожу, за столик сажусь, а ка подходит к столику. Стоит и думает, чего ему делать. На него не накрыли, это раз. Его сейчас спать будут укладывать, это два, это он тоже знает. И вот он думает, то ли ему скандал закатить, то ли еще что. Ну, в общем, вот раздумья. Я говорю, ты что, Петька, стоишь? Ну-ка, садись с мужиками, пока он тащил стул. Я из серванта достал третий стакан и полный стакан амареты налил и Все Сидим ждем. Заходит его папаша великовозрастный, смотрит Петька. но ну, думает, ладно. А потом смотрит, у Петьки стакан амареты налит. И вы знаете, он мне так говорит. Не, говорит, Петька у нас не пьет. Петька у нас, говорит, не пьет. Я говорю, как не пьет? Не, не, не, говорит, Петька пить не будет. И тянется стакан отобрать. Я у него руку перехватил. Я говорю, Петька, будешь пить? Петька, аж двумя руками в этот стакан вцепился. Буду пить. Я говорю, будет пить, ты что же? Он говорит, да ты что, да Петьки же нельзя. Он испугался, мальчонку напою. Я говорю, почему нельзя-то? А пахнет, кстати, вкусно. Он говорит, так это же алкоголь. Я говорю, ну и что? Он говорит, как что? Ну это же яд. Я все ждал, когда он скажет, что алкоголь это яд. Я говорю, яд! Да ты что, говорю, надо же, а? Алкоголь яд. «Слушай, а ты можешь мне объяснить, до скольки лет алкоголь яд?» «Вот что, до 16 лет алкоголь яд, а в 16 лет паспорт дали и уже не яд?» «Нет, говорю, давай так, чем свою Петьку поешь-кормишь, тем и меня пои-корми, а яд мы с Петькой пить не будем». «Пойдем-ка, Петька, выльем этот яд, взяли с Петьки два стакана, пошли в унитаз, вылили, сдернули». «Я говорю, смотри, Петька, никогда алкогольный яд не пей, дураком станешь». Пить капулей, папкин стакан, папка, дураком станешь, А он обалдел, но на больших денег бутылка это стоит. Я говорю, да ты посмотри, кто я? Он говорит, господи, да как же я забыл. Ведь тут в 83-м году твои лекции на магнитофонных кассетах ходили. Я их еще и переписывал, гордился, однокурсник, одноклассник. И вот вы знаете, мы с ним за этим трезвым столом просидели, проговорили всю ночь напролет. И вот так мы эту ночь душевно пообщались, вот что с нами делают, со страной, с детьми то что с нашими будет. И я в очередной раз понял, сколько душевного человеческого общения сожрало у нашего народа эта страшная алкогольная трава, нормального душевного человеческого общения. «Не производить над собой алкогольных, табачных и очковых экспериментов». Живо соратники среди нас – неутомимое племя экспериментаторов. Вот человек три месяца живет трезвой, здоровой жизнью, а что-то там гложет, надо же попробовать, как оно подействует. Как эти демократы говорят, все же надо в жизни попробовать. Должен вам сказать, что ничего хорошего из этих проб не получится. И пробовать не надо. И пробовать не надо. Вот иногда некоторые глупые корреспонденты, им все хочется докопаться – Почему мы, члены Союза борьбы за народную трезвость, не употребляем алкоголь? Может быть, мы леченые, может быть, нам пить нельзя, тогда все ясно. А то здоровые мужики и трезвые, что тут не то. И они задают, как им кажется, очень камерзный вопрос. Владимир Георгиевич, положа руку на сердце, ответьте. Вы могли сейчас взять и выпить. Я говорю, конечно, могу. Рот есть, отравы, травы море взял да залил. А зачем? Я что-нибудь с этого хорошего получу, нет. Моя семья — нет, моя страна — нет. Но зачем тогда это делать? Вопрос, можете ли вы выпить, закурить, настолько же топ и глоб, как вот если бы вы меня спросили, Владимир Ильич, с крыши девятиэтажки вниз головой об асфальт, могли бы сейчас прыгнуть? Да, конечно, могу. Взял, сиганул, А зачем? Ну, ничего ж хорошего не будет. Свернув шею, похоронят. Я помню... Во втором классе друг друга все донимали вопросом. Слушай, ты бы за миллион съел дохлую кошку. И вот давай репу чесать. Кто-то съел, кто-то бы не съел, кто-то бы за два миллиона. А вообще зачем дохлую кошку-то есть? Ну вопрос-то глупый, правда? Так вот, алкоголь и табак это и есть та самая дохлая кошка, про которую все друг друга спрашивают. Вы наши дохлые кошечки отведаете. не не не, -не в другой раз с удовольствием, в этот раз я вашей дохлые кошечки есть не буду. Дальше запишите. Жить по принципу не травлюсь алкоголем-табаком сам и не участвую в отравлении своих соотечественников. Не травлюсь алкоголем-табаком сам и не участвую в отравлении своих соотечественников. Очень важный принцип техники безопасности. Очень важный. Я вам, соратники, больше скажу. С завтрашнего дня любая бутылка пива, виноводки, которая пройдет через ваши руки, может к вам назад вернуться и ударить так больно, как вы себе еще даже и не представляете. И вот вам маленький пример. У меня на берегу Оби дачный участок. Я летом каждый день туда, на дачу езжу. И всякий раз, въезжая в садоводчество, я проезжаю мимо маленького скромного памятника. На нем табличка. Ковалев Гена. Родился тогда-то, умер тогда-то. Прожил на свете 10 месяцев и двадцать два дня. Года не прожил. А что случилось? Шофер на самосвале какому-то хозяину привез перегной. Вывалил. Тот говорит, слушай, с тобой может бутылками рассчитаться? Тут говорит, да, конечно, бутылками. Какой разговор? И он с ним бутылками рассчитался. А соблазн велик. А жабры, как говорится, горят. А уже вечерело, никаких постов ГАИ по дороге не предполагалось. Он пять метров отъехал, бутылку буй буль буль буй и по газам. И выезжая из садоводчества, прямо по колясочке с этим вестимесячным ребенком и проехал. Его поймали, судили, дали ему максимум возможного — 12 лет тюрьмы. Ну, во-первых, пьяный, ребенка задавил и убегал. Но я хочу вас спросить, вот тот человек, который дал ему эти бутылки, как вы думаете, вот на том божьем суде он будет отвечать за это преступление. Не является ли он соуча... каким соучастником, организатором убийства невинного младенца? Есть ли у вас гарантия, что бутылка, прошедшая через ваши руки, к чему-то подобному не приведет? Ведь это яд, который любого человека в дурака превратить может. И последнее седьмое запишите. Помнить, помнить, невозможно помочь себе... Не помогая другим Помните Невозможно помочь себе Не помогая другим Помогая другим Я помогаю себе И ниже напишите Три заповеди Шичко Это тоже относится к Технике безопасности Первая заповедь Спешите делать добро Спешите делать добро. Вторая заповедь. Выбрался сам, помоги другому. Выбрался сам, помоги другому. И третья заповедь. Если не я, то кто же? Если не я, то кто же? И ниже напишите Клуб оптималист Геннадия Андреевича Шичко. И дайте расшифровку. Оптимальный тире наилучший. Это латинское слово оптимус обозначает наилучший. Оптимальный тире наилучший. Когда Геннадий Андреевич Шичко сделал ряд важных открытий в области психофизиологии мозга и сформулировал свой метод психоанализа, а это было в начале 70-х годов, в те годы у нас в стране психоанализ считался уже лженаукой. Им было запрещено заниматься, было запрещено, даже научные статьи на эту тему было запрещено печатать. И вы знаете, как он свой метод зашифровал? Он называл этот метод метод гортоновической дезалкоголизмии, только чтоб там, не дай бог, слово психодуша душа не присутствовала. И Шичко понял, что очень многим людям он может помочь с помощью этого метода избавиться от различных зависимостей. И он начал проводить курсы, проводить курсы. а он жил на площади Светлана в городе Ленинграде, а рядом огромный завод, тоже называется «Светлана». И к нему потянулся народ за помощью, к Шичко. А Шичко был человек, выдающийся во всех отношениях. Он участник войны, инвалид войны. Он под Сталинградом, морской офицер, потерял обе ноги. На протезах он закончил университет уже после войны, занимался научной вот этой работой, и народ к нему тянулся. И особенно к нему тянулись те, кому он вторую жизнь подарил. Бывшие алкоголики, наркоманы, курильщики. И вокруг него сформировался клуб трезвого, здорового образа жизни. Им от завода дали помещение, и встал вопрос, а как назвать этот клуб? И Шичко предложил, а давайте мы назовем наш клуб оптималист. И как он расшифровал, каждый человек рожден со свободной волей. Он может служить Богу, но может служить и дьяволу. Он может себя травить алкоголем, табаком, обжорством, очками колечить. А с другой стороны, каждый человек волен отказаться от этого занятия и начать жить по наилучшей, оптимальной жизненной программе. И вот те соратники, которые по методу Шичко отказались от этих вредных привычек и начали жить по оптимальной, наилучшей программе, они с гордостью себя называли оптималисты по жизни. Уже после гибели Геннадия Андреевича Шичко, он в 1986 году погиб, Движение оптималистов буквально полыхануло по всей стране. Было образовано более 400 клубов. И вот сейчас точно такие же занятия, как у нас с вами, проходят на Камчатке, на Дальнем Востоке, по всей Сибири, в Белоруссии, на Украине и так далее. И тут так, даже в деревнях есть, вот деревня углы Алтайского края. Там соратник наш, он раз в месяц проводит курсы для своих односельчан для тех, кто рядом с района приезжает, помогает избавиться от этих вредных привычек, от зависимости. И если у клуба есть помещение, то обязательно на стене висит портрет академика Углова, висит портрет Геннадия Андреевича Шичко и три его заповеди «Спешите делать добро, выбрался сам, помоги другому, если не я, то кто же». И всякий раз, когда Шичко заканчивал очередную группу, он выходил, вставал из-за стола, а он сидя ввел занятия, потому что без ног. И вот он на последнем занятии вставал, выходил из-за стола, у него массивная палка такая была. Он на нее опирался и задавал группе, казалось бы, ну совершенно глупый вопрос. Он спрашивал, дорогие соратники, вот вы верите в то, что я человек нормальный. Я себя ни алкоголем, ни гноем, ни ацетоном, ни керосином, ни табаком не травлю. Ни по праздникам, ни по будним дням. А вот те люди, что стоят в ларьке за пивом и сигаретами, это люди сумасшедшие. Поверьте, вот те люди сумасшедшие. У них не все в порядке с головой. Они за свои собственные, кстати, немалые трудовые деньги покупают страшные яды, травят, убивают себя этими ядами. Так вот, соратники, с завтрашнего дня каждый из вас может начать петь, курить, есть и носить очки ровно столько, сколько перекурили, курили, ели, носили очки неделю назад, до того, как познакомились с нами. Поверьте, вы свободные люди. И я вас этой свободы не лишал. Я вас не кодировал, не гипнотизировал, не укалывал. Более того, с завтрашнего дня вы можете начать петь, курить, есть и нацепить очки еще более сильные, чем были. Это тоже ваша свобода и ваше право. И я вас этой свободы не лишал. Но истинная ваша свобода заключается в том, что вы можете с радостью, и навсегда отказаться от этого глупейшего занятия, преступного занятия, самого себя убивать, самого себя калечить. И вот те соратники, которые вместе с нами встают на этот оптимальный жизненный путь, становятся оптималистами по жизни, мы с ними, конечно, будем работать дальше, будем встречаться, более того, будем вместе бороться для того, чтобы вся наша страна сошла с этого гибельного пути, и встала на этот оптимальный спасительный путь.